Добрый день. Здравствуйте. Сейчас будет презентация про EU Business School. Все, вы можете начинать, тогда я вам передаю. Спасибо, Сергей. Всем добрый день. Во-первых, я представлюсь. Манета Ноян, сама из Армении, но училась и жила в нескольких странах в Европе. В Голландии, в Англии, в Италии и уже пять лет как живу в Барселоне. Переехала сюда, чтобы учиться на магистратуре. Так что у меня, как бы, я могу помочь да вопросами general и прошу прощения за мой русский заранее, он не мой родной язык. И мне бы хотелось вот начать сейчас. Представление. Я работаю в EU-бизнес-школе. Представляю международную. EU-бизнес-школа это швейцарская бизнес-школа, но мы находимся в трех странах. Находимся в Испании, в Германии и в Швейцарии. А также у нас есть полноценный онлайн-кампус. И это международная бизнес-школа, у нас более чем 100 национальностей, включая и профессора, и студенты. И все программы абсолютно на английском языке, то есть студенты обучаются и в Испании, и в Швейцарии, и в Германии на английском языке. А также у наших студентов есть возможность а, трансфера да, между кампусами. А, можно обучаться год в Германии, потом а, на семестр в Испанию или наоборот. А, и это, в принципе, очень хорошая возможность а, увидеть другую культуру. А еще у нас есть вот Dual Degrees, да, двойные дипломы, дипломы. А у нас, конечно, есть несколько основных партнеров, но также много партнеров во всем мире, я уже более детально потом расскажу, но наши студенты имеют возможность получить американский диплом, британский диплом и много других наши дипломы а, не только вот и школы да но также а, государственного образца а, потому что мы работаем с, с университетами а, и мы предлагаем а, помощь а, нашим студентам а, с карьерой да, то есть мы помогаем чтобы они потом хорошо устроились на работу и открыли свой бизнес и многое другое. Еще и бизнес школа это частная бизнес-школа, у нас маленькие классы, иногда в зависимости от кампуса и класса уроков, либо там максимум 20 студентов, есть классы, где максимум 5-6 студентов. Мы занимаем топовые позиции в международных рейтингах у нас вот 4 звездочки от QS. Это знак э, высокого качества обучения. А наш онлайн-кампус действует с 2012 года, и у нас уже э, сейчас мы находимся на 11 месте мировом, опять же, от QS, и на первом месте э, от э, журнала CEO. Uh, наши студенты, как я уже отметила, uh, в основном да, международные, где-то по статистике 95% наших студентов приезжают из разных стран. Uh, примерно 30% студентов они из Европы, 20% это из наших стран, да, СНГ. Uh, также они... Uh, у них потом карьеры э, развиваются в разных странах, то есть э, профили у наших студентов, опять-таки, международные. Они могут э, поехать, в принципе, жить и работать э, практически э, во, везде, да, во, во всех точках мира. По статистике, более чем 93% наших студентов после окончания обучения находят работу, либо открывают свой бизнес в течение 6 месяцев. Это очень высокая статистика. Да? И как мы это делаем, я опять расскажу чуть более детально. Но это статистика, чем мы очень гордимся, потому что это одна из наших самых сильных сторон, вот эта поддержка в сфере карьеры. У нас очень хорошая международная аккредитация, наши программы вуз и бизнес-школа, да, так что это тоже знак высокого качества образования. Кампусы у нас, как я уже отметила, в трех странах. В Испании мы находимся в Барселоне, в Германии мы находимся в Мюхене, а в Швейцарии у нас два кампуса в двух городах – в Женеве и в мудре также наш онлайн-кампус действует как полноценный пятый кампус и у бизнес-школы. Немножко расскажу про наших городов. В Барселоне у нас самый большой кампус. Тут у нас обучаются где-то 1400-500 студентов каждый год. Барселона – это очень жизнерадостный город. И здесь очень, -очень много стартапов. То есть это идеальный город для тех, которые... Хотят вот, высокий уровень жизни, но также карьерные возможности в сфере бизнеса, особенно технологии. Барселона также привлекает ну, благодаря этим стартапам, привлекает очень много инвестиций из разных стран. Так что, ну, я сама живу здесь, это мой любимый город после пяти стран, так что я, в принципе, всем советую, это как город бизнес-обучения, бизнес-образования. А наши студенты в Барселоне, либо вот у них стажировки, да, либо работают в компаниях таких, как Bloomberg, Calcedonia. Uh, Sell by Tel, Accenture, uh, и также on-campus events – это все мероприятия, которые мы организуем не только в Барселоне, конечно, но и во всех наших кампусах. Это спортивные клубы, воркшопы uh, с экспертами индустрии, uh, мастер-классы, um, charity events, <laughs> uh, и визиты в компании, также тематические вечера и конференции лидерами мировыми. В Мюнхене у нас кампус находится тоже в самом центре. Кстати, все наши кампусы находятся в центре города. Тут у нас обучаются где-то 700 студентов в год. Мюнхен – это тоже богатый город, очень стабильный экономически. В Германии, как мы уже, вот наша коллега тоже рассказывала, да, Германия – это отличная страна для выбора, обучения, особенно потому что тут, как я уже отметила, экономика, да, Германия – это одна из самых сильных в мире и в Европе. После окончания обучения у студентов есть возможность подать на визу, искать работу и, в принципе, получить вид на жительство. Так что здесь тоже возможности очень много карьерных. Мы также работаем в Мюнхене со многими компаниями, в том числе BMW, вот все эти компании. да. И это просто примеры. У нас очень много разных организаций, где работают и делают стажировки наши студенты. Потом наш кампус в Женеве. Женева ⁇ это, можно сказать, столица да, в мире, в сфере финансовых институтов. Там где-то 120 почти финансовых институтов. Здесь находится... Главные офисы United Nations, World Tourism Organization, Красный Крест, Женева тоже международный город, здесь почти 40% людей, которые живут в Женеве, они из разных стран, так что, опять-таки, если вы не знаете местный язык, это не проблема. А Женева, я бы сказала, это отличное место для того, чтобы учиться, скажем, международные отношения, да, потому что, представьте себе, иметь возможность пройти практику в United Nations, например. И вот наш кампус в Монтрео. Монтрео – это маленький город, но, опять, он один из важных городов Швейцарии. Здание, которое вы видите, это наш кампус в Монтрео. Маленький он кампус, считается бутиковым кампусом. Тут у нас еще меньше студентов, где-то 120 студентов каждый год, так что вы можете представить уровень это персонального подхода. да? Хотя э, персональный подход у нас во всех кампусах, но, конечно же, э, если иметь в виду, что тут максимум 5-6 студентов в каждом классе, то это уже э, чуть отличается. Э, Монтрео тоже международный город, можно так сказать, интернациональный. Здесь еще больше э, э, людей из разных стран да, живут. И здесь проводится каждый год... Э, Uh, это Монреаль Джаз Фестиваль. Все наши страны, все наши эти дестинации, да, и Барселона, и Мюнхен, и Женева, и Монреаль, uh, не только они города активные в сфере ну, бизнеса, но и а, они находятся а, на природе, рядом с природой, а, качество, уровень а, жизни высокое. И здесь тоже а, вот, несколько примеров из компаний, организаций, где а, наши студенты имеют возможность пройти стажировки или работать. Вот Nestle, HP, Audi и многие другие. И в конце концов наш последний, не менее важный кампус онлайн-кампус, который действует 2012 года. В этом году наш онлайн-кампус стал нашей, нашей гордостью, потому что он нам помог со многими вопросами. Ни один из наших студентов не потерял ни экзаменов, ни времени, потому что мы перевели всех он-кампус студентов на наш онлайн-кампус, и это им очень понравилось. Um, наш uh, онлайн-кампус uh, также имеет большие uh, высокие ранкинги, uh, Как я уже отметила, например, наш онлайн mba находится на 11 месте по QS. Благодаря качеству нашего онлайн-кампуса мы решили в этом году также предлагать вот Blended Methodology. Что это означает? Это означает, что у наших студентов есть возможность либо выбрать пройти онлайн, либо на кампусе, начать онлайн, потом приехать на кампус или наоборот. То есть наши студенты имеют возможность сами решать, как организовать свое обучение. Uh, и uh, особенно вот, uh, во времена пандемии это uh, очень помогает. Uh, наши программы. Мультикампусные программы, потому что у студентов есть возможность переехать из кампуса в кампус. У нас есть foundation программы, это подготовительные, у нас есть бакалавриат, магистратура, MBA, а также короткие курсы, как летние программы, языковые программы и так далее. А хочу отметить вот возможность двойного диплома. Наши академические программы бакалавриат, магистратура и MBA предлагают дипломы вот с этими вузами. Можно учиться в солнечной Барселоне и получить полноценный британский диплом государственного образца, например. Да. Есть у нас летние программы, подготовительные программы. И бакалавриат, программы бакалавриата. У нас длительность бакалавриата три года. И, кстати, можно подать с дипломом. После 11 классов. Да? то есть Не обязательно иметь вот этот диплом 12 классов, но достаточно просто закончить 11 класс. Есть некоторые программы, где есть вот эти нюансы. Опять-таки, если, если кто-то хочет более детально получить информацию, вы можете сделать booking со мной, и я все более детально вам объясню. У нас есть программы, все программы, кстати, в сфере бизнеса, менеджмента, но по таким вот специальностям. Туризм менеджмент, международные отношения, дигитал бизнес, спортивный менеджмент, кстати, это очень такая интересная профессия, достаточно новая, можно сказать, финансы, предпринимательство, маркетинг и даже вот human resources management такие же примерно профессии у нас в магистратуре и в mba тут тоже у студентов есть возможность получить двойные дипломы опять-таки спортсменеджмент digital бизнес блокчейн менеджмент есть у нас опять очень такой новейший да как, как профессия и еще больше вузов, с которыми мы работаем. вот Наши студенты имеют возможность получить полноценный диплом бакалавриата от, вот, например, PACE University в Нью-Йорке, да, обучаясь только два семестра. Университет uh, of Дарби, Университет в даже университеты в Китае, Таиланд и многие другие. Это опять uh, только пример того, что EU-бизнес-школа это международная бизнес-школа с большой сетью uh, глобальной. Какие у нас требования на бакалавриат? Опять хочу отметить, наша коллега, да, перед тем, как я начала, она очень хорошо объяснила тоже вот эту часть, про мотивацию да, студентов. Может быть, как-то легко кажется поступление, но опять в Европе очень важно, чтобы студенты доказали, почему они хотят вот в этот вуз и на эту программу. На бакалавриат вот, диплом школы, английский язык, IELTS 6, но если нет пока сертификата, то у нас есть наш внутренний тест. Можно просто пройти наш внутренний тест, это бесплатно. Так что это не обязательно сделать IELTS или TOEFL. Также два письма recommendation letters и либо видео, либо эссе да, написать. Паспорт и фотография. Это на бакалавриат. На магистратуру почти то же самое, но надо добавить резюме. И IELTS, уровень английского чуть выше. По Tuitions... Очень детально невозможно, потому что у нас программы, их много и в разных кампусах, и э, цены отличаются. Но хочу отметить, что э, у нас есть вот, э, скидки и э, Academic Merit Scholarship для студентов, э, у которых, скажем, красный диплом, высокий уровень английского и так далее. И, конечно же, наши студенты имеют возможность заплатить за каждый семестр или триместр, то есть не обязательно заплатить всю сумму сразу. А наши карьерный сервис – это опять наша гордость. Да, мы помогаем нашим студентам вопросами карьерными. То есть после окончания обучения наши студенты им легче найти работу или открывать свой собственный бизнес. Не потому, что мы это делаем вместо них, но потому, что при окончании обучения. Они уже находятся в мире бизнеса, то есть они не только студенты с дипломом, но у них уже вот были вот такие стажировки, да, internship в компаниях, как вот эти, как видите, Apple, Google, BMW, не только стажировки, но и у нас приезжают лидеры. Вот, личности, которые а, дают семинары, конференции, и, конечно же, все это помогает нашим студентам, чтобы, у них, чтобы они стали более уверенными в себе и готовыми да, как бизнес-персонажи. Даже сейчас, в эти времена, когда вот невозможно путешествовать, у наших студентов есть возможность получить такие семинары и конференции эксклюзивно для наших студентов от личности, как, вот видите, да, Country Director of Google в Бельгии, в Люксембурге и много других. Вот у нас, кстати, Омар Берада, вы видите, да, это Chief Operations Officer Манчестер Сити футбольного клуба. Он а, также наш выпускник. А, и он тоже часто а, дает семинары нашим студентам. Так что представьте себе, да, быть студентом, у которого а, лекции, семинары от личности, как вот все эти люди. А не только семинары и а, лекции, ну, а также вот guest speakers, да, у нас их тоже а, они очень часто а, вот люди, которые профессиональ профессионалы, директора. Uh, и также наши все компании uh, visits, uh, то есть у студентов есть возможность uh, каждый месяц uh, пойти в какую-то компанию, uh, и там им рассказывают, как uh, эта компания работает, там маркетинг, operations и uh, много других uh, нюансов. И еще вот каждый год мы проводим наш Talent Day. Это мероприятие такое, мы приглашаем компании где-то там 300-400 организаций, компаний, профессионалы да, приезжают встречаться с нашими студентами. Там же очень часто наши студенты, в принципе, находят стажировку, либо работу на будущее. Плюс у нас есть портал, где мы вставим все рабочие возможности. И, в принципе, я закончила с презентацией. Это наши выпускники, которые успешно устроились на работу. И, да. Спасибо большое. Отличная раз, Интересная презентация. И тайминг отличный как раз. Вот все на все вопросы. Ну, и... Мы ответили во время презентации. Если будут еще вопросы, есть ссылка, и она будет и в чате опубликована, mm -hmm. и на сайте конференции. Назначайте прямые консультации э, с экспертом, э, с представителем учебного заведения, чтобы мы могли сразу, если вы решите поступать, ответить на все ваши вопросы и помочь вам поступить и получить образование вашей мечты. Раз время закончилось, все, спасибо большое тогда. Вам тоже ну, спасибо. Да, да, будем надеяться, mm -hmm. что будут задавать вопросы, то есть приходите и поступайте.